Давайте будем общаться сегодня. Всем здравствуйте. Рада вас приветствовать. Так, звук появился. Очень хорошо. Значит, мы, мы сегодня продолжаем с, вашу, с вами еще тему по результатам. Поясните мне, пожалуйста, насчет нашей аудитории есть ли новички у нас? Единичками можете, это быстро отмечается, единичка и энтер. Отлично. По поводу звука я вот на одного человека ориентируюсь, что звук появился. Значит, давайте. По результатам, конечно, много информации. Мы вопросы-ответы и чуть попозже. Я вижу, что вы уже пишете. Плюсики – это звук, я правильно, если вас понимаю. И если есть еще новички, то единички поставьте, пожалуйста. Мы сегодня проговорим про результаты. И я хотела сказать, что те, кто люди уже с нами давно, с компанией МПО «САД» – «Система активного долголетия», спасибо вам большое за ответы. Я вижу, что вы меня слышите. Очень рада, что сегодня я быстро справилась с этими кнопками нашими, новыми. Так вот, результаты есть в чате, естественно, я тоже этим пользуюсь. И результаты интересные уже теперь, так прямо довольно требовательно. Я прошу, требовательно, но прошу людей приносить результаты с... Своих изменений на виаргонах с результатами анализов то есть результаты по виаргонам с результатами анализов обследования очень интересная такая картина на наблюдение у меня идет и когда я хоть какой-то там ряд этих наблюдений соберу может быть даже не систематизируя а по заболеваниям но я вам расскажу обязательно это будет у нас в перспективе не сегодня. Сегодня все равно такие будут тоже интересные случаи, и я думаю, что они будут очень ободряющие для наших людей, которые недавно начали принимать Виаргоны. Но тем не менее, значит, коротко о наших фуревитах замечательных. Во-первых, это наши ученые Игорь Александрович Имсков и Виктория Петровна Имсковы. Мы им очень сильно благодарны за то, что у нас появилась такая уникальная возможность пользоваться веществами, как говорит Виктория Петровна, засертифицированными как пищевой концентрат, либо продукт, как хотите. Вот. Но эти вещества просто уникальные. Конечно же, мы э, белок в разных вариациях мы применяем в, е, в питании. Э, даже если люди на вегетарианской диете, все равно они белок употребляют. Но вот те вещества, которые открыла Виктория, Виктория Петровна в 70-е годы, и в лабораторных условиях, они доказали, что эти вещества в сверхмалых дозах помогают нам восстанавливать те поломки, которые возникают в нашем организме. Причем эти поломки в итоге формируются в заболеваниях. Я даже вот такой слайд сделала, что такое болезнь. Может быть вот он как раз. То есть, да, именно здесь, что именно вот эти поломки, эти сбои механизмов взаимодействия между клетками, органами и системами, они приводят и формируют разнообразные заболевания в нашем организме. И вот если мы с такой точки зрения или с такого ракурса смотрим на состояние, даже измененное в организме, то тогда легче пользоваться флуоревитами, Легче э, быть уверенным в том, что они действуют, и то, что они помогут. Э, вот, просто я предлагаю вам изменить взгляд на болезни. Что это не просто диагноз, какой то э, омозаключение докторов. Это все правильно, это все грамотно с медицинской точки зрения. Но если я сама врач-терапевт, мне это все понятно. Но, тем не менее, формирование самой болезни и так далее приводит к разрушительным процессам в каких-то определенных системах и органах. И если мы с этой стороны будем подходить, то мы тогда легко будем научаться пользоваться нашими флоревитами. И самое прекрасное то, что мы не сможем именно вредить они не обладают такими возможностями, это здорово. Навредить флоревитами нельзя, а значит, как бы с медицинской точки зрения, я чувствую себя просто великолепно в том плане, что принцип «не навреди», он абсолютно присутствует. Конечно же, мне приходится читать ваши вопросы, особенно на почте, такие прям тяжелые притяжелые вот начал принимать флоревиты, и у меня то-то, то-то стряслось. Как правило, не флуоревиты вызывают обострение состояния, не флуоревиты, но состояние организма на грани как бы между компенсацией и декомпенсацией. Вот это вам понятно или нет? То есть э, вроде бы и не болит при наличии какого-то заболевания и не беспокоит, но состояние ткани на грани э, между вот этим компенсированным состоянием еще и уже патологией. И когда начинаем пользоваться флоревитами, то вот этот процесс укрепления ткани, он проходит все равно через восстановление, идет через обострение. А поскольку на грани ткань, то это обострение и возникает. При этом, вообще по сути, конечно, надо радоваться, что все равно обострение приведет к тому, что ткань начнет освобождаться от токсинов, и дальше процесс регенерации и укрепления ткани пойдет легко и просто. Нужно просто мудро подойти вот к этому процессу терпения, обострения. Я не призываю никого просто терпеть, никого. Нужно пользоваться всеми возможными медицинскими средствами. Если это какой-то вдруг криз у кого-то и скорую помощь вызывать, то есть я не призываю вас просто терпеть и капать дальше капельки наши. Здесь нужно мудро подходить, если возникает это обострение, нужно применить все, что вы знаете сами раньше пользовались, лекарственную терапию, кому-то мази, если это боли в пояснице там, или в грудном отделе, кому-то еще какие-то компрессы, то есть все нужно применить, чтобы это обострение побыстрее было снято. А вот флоревитами в этой ситуации обострения тоже можно помогать. И прекрасно они помогают в этой ситуации. Важно понять наиболее какому органу в этот момент важно помогать. Мы, Допустим, если появились боли в области поясницы, а вы понимаете, что это почки, то значит виаргон 6 нужно капать часто. Может быть, по одной-две капли при этой ситуации обострения, но многократно. Не три раза в день уже, а до 7, может быть, до 10 раз в день даже. И вы тем самым, подавая нашими замечательными флоревитами сигнал о норме, вы будете помогать этому органу. Потому что флоревиты это непосредственный перевод слова флуоревиты, название флуоревиты. Это жидкость, регулирующая жизнь. Поэтому восстановление процессов регуляторных, восстановление функций ткани в межклеточном пространстве, в этом уникальность разработки флоревитов наших ученых, что в межклеточном пространстве начинает процесс восстановления. И то, что вот я уже сказала, навредить невозможно, это как раз то, что это водный раствор и в большом разведении, в сверхмалых дозах, в минус 8, минус 15, значит, идет процесс безопасный. Но обострение возникает, поймите правильно, в связи с тем, что все то, что было накоплено до того дня, как начинаем применять флоревиты, это, возможно, начнет выходить. И поэтому вот это вот обострение у некоторых, у кого я говорю, декомпенсация на, на, на пограничной норме с компенсации, вернее, не норме, а состоянии, то тогда и возникает это обострение. Ну, в общем-то, понятно, я надеюсь, вам объясняю, но пугаться не нужно этих вещей. Можно даже приостановить прием вот флуоревитов, чтобы восстановительный процесс немножечко притормозить. Это тоже реально, и все в ваших руках. Вы можете через день применять, через два для начала, чтобы вот этот вход в восстановление, в перемену состояния по органам и тканям был более постепенный, чтобы... С перестройки на норму шел более плавый, а соответственно, ну, какое-то грубое обострение вы можете избежать тогда. Буквально недавно, вот сегодня уже второй раз мы общаемся с человеком, у которого уже около, по-моему, 10 лет желчно-каменная болезнь. И принимая наши флоревиты, ну, допустим, месяца два уже, желчно-каменная болезнь остается. Она добавляет, ну, казалось бы, 24-й наш виаргон полыни. И у нее сразу же желтуха. То есть, понимаете, вот в ее индивидуально ее случае... То есть, если я сейчас этот пример говорю, это не значит, что всем, кто сейчас меня слушает, нужно бояться а, флоревита 24 полыни. Это не об этом речь. Речь буквально о том, что... Важно ну, чувствовать, вот вы добавили какой-то флоревит, да, и у вас пошло изменение, значит, вы реагируете, значит, еще просто не время для применения этого флоревита. Либо вот так же идти в малых дозах, либо через день даже иногда ввести, чтобы этот флоревит. Но он же опять же, вот на этом примере, Виаргон-24 полыни, показал, что есть какая-то проблема, которую достает Виаргон-24. Возможно, из паразитологии что-то. Женщина не рассталась, у нее не первый раз была желтуха. Просто пошел камушек какой-то, возможно желчегонный эффект полыни сыграл такую как бы злостную роль, но она сделала определенное мероприятие, которое она уже за 10 лет научилась делать сама, и все, тоже я к этому вас не призываю, это очень тонко и хорошо нужно знать свой организм вот она справилась и буквально сегодня она вот принесла мне анализа которых я тоже потом буду этот случай рассказывать очень интересный если у нее показатели билирубина буквально превышали норму в четыре раза у общего билирубина а показатели трансаминазы печеночной превышали так сейчас скажу 8 раз во время этой желтухи когда она добавила 24 она его сразу отменила то буквально через 10 дней после отмены виаргона 24 и сделав свои мероприятия обычные по той ситуации когда идут камушки у нее желтуха прошла она вот в принципе справилась сама на сегодняшний день, пока прошло уже с, почти, почти два месяца, прошло с того приступа. А, кстати, она еще раз проэкспериментировала, 24-й добавила и снова была желтуха. То есть пока 24-й не ко времени, еще рано, буквально еще рано, он постоит пока на полочке, ничего страшного. Но дальше мы двигаемся с восстановлением, как я вам рассказывала, гепатобилиарной зоны, это печень, кстати у этого человечка нет селезенки, это тоже сказывается, вот по восстановлению кишечника, поджелудочной, печени и селезенки мы сейчас двигаемся. 24 будет в перспективе, а и седьмой добавили, буквально по одной капли в сутки, по чуть-чуть добавили еще семерку. Вот, то есть это процесс. И нужно не просто, не, не вообще не бояться, а нужно творчески подходить как к, своему, к пониманию состояния своего организма, так и к пониманию действия флоревитов. Это совсем не страшно. Мы здесь есть, и я отвечаю на вопросы, Валерия Юрьевич, Михаил Сергеевич, на вебинары, пожалуйста, записывайте ваши вопросы и будем дальше потихонечку разбираться. Значит, идем дальше. Принцип ткани специфичности для новичков не забывайте, несмотря на то, что вот мы как бы начинаем с программы очистки, там есть виаргон номер один соединительной ткани который обладает детоксикацией функцией такой, восстановление как бы, процесса очищения в организме, запуск саморегулятор, саморегуляторных процессов в организме, но важно также применять и био- Фуревиты по конкретным органам для программы очистки, а именно это, сейчас я вам этот слайд выведу, это печень, которая отвечает как раз за детоксикацию очень мощно, это кишечник, это наши почки, биоргон 5 печени, 6 почек. И виаргон 15 кишечника, значит, мы восстанавливаем дренажные пути для того, чтобы токсины в случае обострения, оно не у всех может быть, но если оно вдруг возникнет, то чтобы эти органы были с таким хорошим, компенсированным, функциональным, хорошим состоянием для выхода вот этих токсинов. Вот эта программа очистки. Вы ее всегда имеете... Ой, извините, это не оно. Но это тоже можете посмотреть, что как раз входит для иммунокоррекции, какие Виаргоны. Значит, Виаргон... Ой, вернее, слайд по программе очистки. Он... Эта программа есть у нас в книге, в брошюре рекомендации по применению Виаргона. Вы можете всегда ее взять и под руками держать, Потому что это очень важно. С программы очистки мы начинаем. Ну, я думаю, что классификацию вы все уже знаете, и также можете в этой брошюре посмотреть, и новички в том числе. И когда вы посмотрите, вот так даже лучше было бы. То есть вы покупаете, не так дорого стоит, книжечку, либо в интернете, кто умеет это Классно смотреть, есть на сайте эта брошюра рекомендации по применению флуоревитов. Вы ее прочитываете от корочки до корочки, возникают вопросы, вы их задаете на вебинаре. Тогда будет ну, немножечко изменение качества нашего общения, потому что на сегодняшний день вот как бы я даю информацию для новичков, а кто-то уже может быть устал это все слушать раз от раза. Поэтому давайте вот договоримся, может быть, чуть-чуть видоизменим наш вариант общения. Те люди, которые приглашают новичков, вот эту книжечку им вручайте, они ее прочитывают, ну, пусть это до болезни будет, там всю вот эту основу, и возникают непонятки, они начинают задавать вопросы. Ну, Потому что, мне кажется, там настолько просто и понятно написано, как применять флоревиты, Конечно, там среднестатистическая а, дозировка идет по 15 капель на день флуоревита. и если 15 капель в акваформуле, мы можем 2-3 флоревита разводить, а, каждый по 15 капель на пол-литра воды. Если вы готовите акваформулу на 300 мл, то и 15 капель можно не капать, можно накапать 7 или 10 капель. И это важно в самом начале, вот первая, вторая неделя. То есть вы начинаете чуть меньше капать, чем средняя доза 15, но при этом вы понимаете, какая будет ваша ответная реакция по восстановлению функции конкретной ткани, либо органа. Вам будет уже понятно. Реакции особо никакой нет. Замечательно, хорошо, двигаемся дальше. И так постепенно вы приблизились к 15 каплям в день. Потому что, допустим, виаргон желчи номер 7, мы его рекомендуем при желчно-каменной болезни начинать, так, извините, не убрала звук, начинать рекомендуем виаргон 7 желчи по одной капле по одной капле так сейчас звук уберу сразу чтобы уже нас не отвлекало извините это тоже обосновано, чтобы нам изменяя состав и текущей желчи виаргоном номер 7 не способствовать тому чтобы также вот неким желчегонным эффектом не сдвинуть камни чтобы они не выходили а кристаллизация их менялась образование их менялось чтобы вообще они не образовывались в конечном итоге но постепенно при стабильном состоянии можно чуть-чуть прибавлять капли при желчно-каменной болезни но ну, это как пример вам просто как пример значит давайте дальше мы сделаем таким образом те кто сейчас у экранов новички и вам конкретно что-то непонятно как подойти к применению или еще что-то вот из моего короткого рассказа вы не поняли то вы напишите вопросы я постараюсь вопросы пройти а еще вот не договорила я вам, что варианта приема все-таки три, значит разводим на примерно на пол литра воды, либо там на 400 миллилитров на 300 на день и пьем глотками глотками многократно в течение дня это очень хороший вариант приема флоревита но некоторым это неудобно с бутылочкой в течение дня там, носить ее или как-то тогда вы можете применять раза три или четыре в день капаете по 5 капель на 50 миллилитров воды и вот 3 четыре раза принимаете флоревит либо вы капаете под язык 3 или 5 капель и достаточное количество воды пьете. Потому что обострения могут формироваться также из-за того, что у нас прием воды недостаточный. Вода обладает и мочегонным средством, снимает обезвоживание организма, нормализуется система гомеостаза. Для этого должно быть достаточное количество воды. А флуоревиты, они как раз... Работают именно свой информационный сигнал проводят по воде как по матрице. То есть сигнал от молекулы к молекулы, к молекуле продвигается по воде. Это очень интересный механизм, на нем мы сейчас останавливаться не будем, но опять же говорю, если вопросы есть, то вы их задавайте. Я уже тогда по вопросам и пройдусь. Может быть, по механизму, может быть, по приему гуревитов и так далее. Давайте сейчас несколько результатов, еще я вам буквально зачитаю. Ну вот уже несколько результатов конкретных, вот по желтухе я вам рассказала, очень интересный результат. Главное, чтобы научиться со своим организмом, своим организмом управлять. Понимаете, это очень важно. Лилечка, у меня вебинар. Прости, дорогая, перезвоню. Угу. Извините. Важно научиться понимать, слышать свой организм и знать, что в какой момент вы можете предпринять. Ну вот я имею в виду, когда есть какие-то сбойные ситуации уже на фоне сформированных заболеваний. Так, значит, давайте... Я вам порассказываю некоторые случаи результативные на творевитах буквально. Значит, пишет человек о своем папе, у которого инвалидность по эмфиземии. И осенью полагаю прошлого года поскольку результаты за этот год поставили диагноз туберкулез легких то есть легкие и так с осложненным вариантом функциональным уже находится плюс человек в возрасте возраст 78 или 82 вот кто сколько маме сколько папе то есть это около 80 лет месяц не могли сбить температуру вот, поставив туберкулез на фоне эмфиземы. Диагноз поставили уже после того, как э, настояли сделать рентген. Он не мог дышать, не отходило мокрота, отекли ноги, как два столба были, и отечность вообще всего организма, всего тела была. Началось недержание мочи, жуткие запоры, стал все забывать. То есть э, сразу руш, порушилось все. И возраст конечно после первого же укола антибиотиков пришлось вызывать скорую возникла легочная но ну, она и так у него уже была раз отек значит это легочная сердечная недостаточность такой массивный отек. значит после антибиотиков еще хуже стало и начали давать наши флуоревиты Перечисляет человек 1, 21, 25, скорее всего, в акваформуле, 9, легкие, 28, из Олигохитазана, 16, из костного мозга и 24, из полыни. Потом потихонечку добавили 6, 22, потом 31, 34. Селезенки нету у человека и еще 10, 17. Постоянно 3. В небулайзер добавляла это чем дышит при легочных проблемах, а девятый или третий, ну, чередуя утром вечером. Кроме этого, в небулайзере были эвкалипты вердуал. Это вердуал это препарат гормональный. Ну и лечение антизиатра, куча специальных вытиков, плюс флородар. Тут еще эмоционально тяжело было, так как папа ничего не признает, кроме трав и настойки мухомора, которую сам всю жизнь делает и даже а, продают на заказ. Только через мухомор 22 уговорила принимать флоревиты и добавила сразу второй с вторым вместе в акваформуле. И сейчас, значит, это уже результат, по-моему, за январь, но я могу ошибиться за февраль. Сейчас уже сам ходит по квартире, сам йоги почти прошли, а дышка меньше. Это признаки легочно сердечной но они отступают, но более медленно. Днем Бердуал почти не используют, анализы сдали только мочи, они отличные. И через месяц вот уже будут делать контроль рентгена и анализа крови. Поскольку еще вот по этажам человеку трудно ходить из-за легочно сердечной недостаточности, то они это пока отложили. Когда лежит, сам он говорит, чувствую себя вполне здорово, здоровым. По-моему, в прошлый раз я вам не рассказала а, случай с инсультом. Случай такой длинный, но тем не менее. Значит, семья живет от города 90 километров. Значит, человек, который пишет о ней, дала месяц назад информацию о флоревитах, но они не отреагировали. Резкий был даже отказ. А у жены при этом уже был третий инсульт. Понимаете, да, это очень серьезно. Через месяц, значит, женщина пишет о себе, я поздравила с днем рождения в скайпе, и только через два месяца поблагодарили за ответ. С удивлением позвонила и увидела знакомую, она сидела в коляске. Лицо и глаза пометил инсульт, понять разговор не могла, потому что она не говорила толком, и... Осторожно дистрибьютор начала рассказывать про флоревиты, показала свои результаты по диагностике биорезонансной, рассказала о своей семье, что применяют флоревиты. Понимаете, иногда в одну дверь надо стучаться несколько раз. Но задача наша такая, людям помогать, понимаете. И э, даже если категорические отказы, вот как в этом случае, э, ну, я просто э, сама такой человек, и думаю, что вы, кто стремится изменить свое состояние здоровья, вы также щедро будете давать информацию другим людям. Это э, я говорю, даже в тех ситуациях, когда люди категорически закрыты. Просто нужно уловить тот момент, когда ушки открываются. Значит, поскольку жене с инсультом она была не выездная, муж согласился приехать ну вот, за 90 километров и, вероятно, пообщаться. В итоге муж говорит, я здоров как бык, мне бы свету поднять, все-таки третий инсульт. Все-таки он приехал, набрал фаворевиты, программу восстановления. Ну, мы о ней уже с вами говорили не раз. На второй месяц добавили фаворевиты 29 и для сосудов 33 -й. Вот, себе мужчина тоже взял набор, но глазных капель. Прошел месяц, за это время периодически созванивались. И когда уже вот через некоторое время увидела снова на эту женщину с инсультом, она сидела в коляске, прищурившись одним глазом, то есть наводила фокус на меня и разговаривала нормально. Щека ее была обвищена а потом она мне показала совсем свой результат то есть правой рукой она уже могла двигать слезы на глазах появились у этой женщины которая давала информацию и она очень обрадовалась естественно еще месяц прошел и теперь уже женщина ходит перебежками по квартире моет правой рукой то есть это понимаете там где была парализация получается месяца два-три я уж тут со счету сбилась человек уже моет этой парализованной правой рукой мойку понимаете и выровняла лицо. глаза почти вернулись на место ну то есть ушел там может быть птоз с века Чуть-чуть косили глаза и улучшилось зрение у мужа. Вот Представляете, я так долго читаю, но специально с подробностями, чтобы вам было понятно, что все-таки это процесс, да, процесс улучшения состояния. Но должна вам сказать, что он очень быстрый. Он очень быстрый на флоревитах в этой ситуации очень быстрый. У моей мамы в прошлые годы, это там лет 20 назад, когда у меня о еще не было информации, и АБАДы так не действовали, только больше на лекарственной терапии, у нее речь восстановилась но не раньше, чем через год, а двигательная активность полностью восстановилась. Это года полтора прошло. И помощь-то какая тогда была? Мы больше уповали на церебролизин обменные восстановительные процессы и все понимаете то есть разница для меня как для врача очень разительная по скорости восстановления вот на флоревитах я имею в виду три месяца это очень быстрый результат очень быстрый так теперь еще ситуация вот я сейчас не прип... немножко подзабыла вроде бы я рассказывала вам прошлый раз но если есть новенькие сегодня люди то для них все равно пусть прозвучит, а кто уже слышал, послушайте еще. По поводу свеча копчика. Результат у внука в 15 лет, в 15 году открылся свеч на копчике. Процедура, вернее, болезнь это жутко противная. Во-первых, это болевой симптом. Это идет буквально воспалительный процесс, когда из кишечника... Через ткани, вот этот свеч открывается, то есть, ну это очень серьезно, очень серьезно, а вернее, извините, свеч, наверное, копчиковая киста у него была, я не дочитала. Да, скорее всего это кубчиковая киста была, но это тоже жутко противно, потому что зона, во-первых, которая ну, там ипотеет, и инфекция может быть и так далее. То есть часто у людей эти свищи по нескольку раз операции подвергаются у некоторых людей. Это, я говорю, это прям такая проблема большая. А здесь, значит... В июне вот этот свищ у мальчика открылся, в ноябре его прооперировали. Но с ноября по апрель открылось еще два свища. Это о чем я вам говорю. Врачи ничем не могли помочь, а предлагали операцию удалить копчик. Представляете, ужас какой-то. Вероятно, это было связано, так они определили, что проблема в самой костной ткани. Так они хотели сохранить позвонок. Познакомилась с компанией САД в конце апреля. И с мая начали применять продукцию. Михаил Сергеевич давал рекомендацию. 1, 21, 26, 3, 28, 2 внос. Ну, все в рот, а только 2 внос. И потом добавили антипаразитарную программу. А также 16 и 28. В течение 5 месяцев была мощная чистка. Сейчас все в норме. Ну, Но 5-то месяцев надо было перетерпеть. То, что человек пишет мощная очистка, это был выход всякой а, ненужности, которая накопилась в этой зоне. А самое главное, избежали операции и сохранили копчик. Потрясающий результат. Просто потрясающий. Так, о мерцательной аритмии мы в прошлый раз с вами говорили. Я точно помню, что мы говорили с вами о мерцательной аритмии. Теперь дальше идем. Еще несколько примеров. По поводу давления артериального. Очень часто бывают ситуации по поводу гипертонической болезни, либо вроде давления пограничное, но в районе 140-145. Это пограничная верхняя граница нормы 140, верхнее давление, нижнее давление, верхняя граница 90. Вот и с пилотами мы даже 140 на 95 брали, верхнее нормальное давление, допускали к полетам с этим давлением. И комиссию проходили они с таким давлением. А здесь у женщины вроде бы и давление-то невысокое, 165 на 100, либо 165 на 120. Но при этом сильная тахикардия, проблемы со сном, не было энергетических сил и... После приема капель первого виаргона 21 10-го, 18 23 25 34 под, получила потрясающие результаты. Давление 120 на 80, как у кмонавта, желудочно-кишечный тракт работает отлично, как у младенца. Так счастлива и благодарна спонсору своему, что она пригласила в замечательную компанию. Ну и, конечно, благодарности ученым. Еще по гипертонии. другой случай. верхнее давление до 200 доходило у человека. Принимает виаргончики неделю. И за неделю давление 140 на 70. Нормализовался сон, прошел бронхит. Принимала 1, 21, 10, 17 и 25. И серотониновое колье. Серотониновое колье, знаете, что хорошо снимает депрессивные и хорошо это ведет к тому, что снимается стрессорность организма, а значит уже и надпочечники по-другому работают. И восстановление серотонинового обмена также влияет и на сердечно-сосудистую систему и так далее. Ну плюс настроение человека меняется. Поэтому такой комплекс вот тоже он хорош при скачках давления. А здесь другой немножко случай, тоже по давлению. У подруги на днях очень резко упало давление. Состояние было такое, что пришлось вызывать скорую, так как были судороги ног очень сильные. Ей оказали первую помощь, сделали горячий укол, это хлористый кальций. На следующий день предложили этому человечку принять акваформулу. 10 и 17 Виаргоны. Конечно же, от этого хуже не будет. Но вот всего столько с сопровождением, что хуже не будет, потому что человек не верил в действия Виаргоны. Три дня она позвонила сама, что принимает, как сказали ей, на полстакана воды по 5 капель 3 раза в день. И теперь ей стало так хорошо, и давление теперь в норме. То есть, понимаете, некоторым вот неверующим людям нужно на практике получить результат, и тогда только уже появляется вера. Жаль, конечно, потому что ну вот для меня, например, поняв, что делали ученые столько долго и так старались, и поняв самих людей, мне было этого достаточно, чтобы поверить, что эти капли работают, и что дозировки подобрали нормально, и так далее, и так далее, и что они не влияют негативно. Понимаете, то есть, конечно, вера должна идти впереди. И доверие и компании, и ученым, и разработкам, и так далее. Это очень важный компонент вообще в применении флуоревитов. Так, еще по сердечно-сосудистой стенокардия покоя. Такой был диагноз а, у женщины 59 лет. А, стенокардия покоя ⁇ это сжимающие боли за грудиной, которые возникают во время покоя. То есть это ну, женщина пишет во время сна, но это не обязательно. То есть это можно просто сидеть в кресле, а, без физической нагрузки имеется в виду. Вот. но она очень неприятная вещь потому что жжение за грудиной повышается при этом давление сердцебиение возникает и, конечно же страх смерти конечно же это всегда этот возникает и кстати по поводу любых страхов когда человек болеет должна вам сказать и хотела сегодня сказать что страх это обратная сторона медали веры то есть если вы верите во флоревиты, в лекарства, в какое-то свое действие, в себя любимого, если вы верите, то вы выходите на позитивный результат и ожидание позитивного результата. Если вы страшитесь, то вы ожидаете, вы уже картинки нарисовали в своем мозге, негативный результат, страх клубком развивается, накапливается, усиливается, и тогда уже труднее получать позитивный результат. То есть они настолько противоположны, эти две вещи, буквально две стороны медали. Поэтому, несмотря на самые серьезные ситуации в вашей жизни, по здоровью ли, по отношениям ли, старайтесь себя отлавливать. В мышлении и очень быстро но это надо тренироваться, переводить в ситуацию доверия и веры. это просто должно быть практическим занятием каждый день на простых легких случаях тогда в трудной ситуации вам легко будет это сделать. То есть это процесс это навык нашего орган нашего организма без этого невозможно. Потому что если человек всю жизнь прожил в страхе, потом заболевание какое-то серьезное, и еще какая-то ситуация, условно ну, кто-то умер, то человек в такой стресс войдет, что сам может умереть быстро. А ему, может быть, предназначено было еще лет 40 прожить. То есть это все зависит от нас самих. Пожалуйста, это очень важные вещи, которые я вам сейчас говорю. Так вот, возвращаемся к этому результату. Значит, посты на кардии покоя. Значит, на этом фоне конкретно этого человека, но и часто так и бывает, и давление, и сердцебиение, и страх смерти. Конечно, большой риск летального исхода. Так вот, после двух недель приема Виаргонов 1, 10 и 22, вот в их варианте, прекратились ночные приступы, прекратилось жжение в груди и нормализовался пульс. От препаратов даже отказались. Представляете как? Ну и соответственно наилучшее пожелание и всем вам, и супругам Ямсковым. То есть понимаете, 22-й он пошел по восстановлению передачи нервного импульса. Ну вот почему-то они такую программу, кто-то им предложил, либо сами выбрали. Это у каждого по-своему идет. Но 22 а я бы лучше второй бы посоветовала, он прекрасно идет при нарушениях ритма, потому что за импульс, который возникает в сердце, как раз и отвечает нервная ткань. Не просто сами клетки сердца, миокардиоциты, но и нервная ткань. Это проводящая нервная система в сердце. И помните, я вам рассказывала, что сердце это второй головной мозг, только в миниатюре. И когда мы говорим о том, что в сердце все наши эмоции, и от избытка сердца говорят уста, то это как раз имеется в виду и передача импульса. Она идет мгновенная через головной мозг только. Так, идем дальше. Такой результат. Три недели человек применял комплекс по сердечно-сосудистым заболеваниям. Гиаргоны 1, 21, 10 и 17. Вот всего четыре что получилось полностью ушли отеки ног ну, здесь не пишет человек возраст не пишет свои диагнозы вот что нормализовалось только заключение идет значит ушли отеки ног а ноги были как тумбы и утром и вечером одинаково нормализовалось давление ушла головная боль снизился вес даже за три недели одышка уменьшилась, усталость ушла, и появилась радость в жизни. Это вообще это настолько уникально, как можно на это не реагировать, я не знаю. Насколько нужно быть неверующим людям, которые <свык> не хотят слышать. Но это их воля, их выбор. Так, если у нас время позволяет, у меня еще есть Два результата. <свык> На сегодня. Имеется в виду на сегодня. Так, Наверное, мы это разбирали. Здесь о спасении речь идет. Буквально ситуация, это такая удивительная. Жених на свадьбе, на своей собственной. Но правда, люди не молодые, по 55 лет. Я думала молодые. Жених переволновался, ему стало плохо с сердцем, упало давление почти до нуля, пробил холодный липкий пот. В общем, начал умирать. Ему человек, который пишет результат, быстро накапали в рот 10 и 17. Через 20 минут Вижу, не проходит. Налила стакан из своей бутылки 1 21 25 Говорю, пей, это лекарство. Ну, видимо, реагировал все-таки, не в коматозном состоянии, бессознательном был. Он выпил и через 10 минут повеселел. Сел прямо, начал кушать, то есть вернулся к жизни. Кстати, скорая помощь приехала еще минут через 40. То есть, понимаете, если капли в кармане вот эти все наши бутылочки, то, ожидая скорую, конечно же, надо все делать и предпринимать. Вот, вот прям вообще все, что под руками есть, можно так сказать. Давление скорая померила 110 на 70. Ничего не стали делать и уехали. Понимаете, да? А так человек неизвестно, что бы с ним произошло. И подобные случаи который можно в разряд спасения отнести, произошел в Новосибирске, в метро. Полиция стоит у лежачего человека. Женщина подошла, там парень. Ему освободили грудь и делают непрямой массаж сердца. значит Женщина пишет «Я остановилась, быстро вытащила Виаргон-10, попросила открыть рот и накапала пять капель». На запястье пульса не было, на шее еле-еле прощупывался. Попросила засечь время, и вдруг женщина взволнованно сказала, что пульс пошел. Через пять минут еще накапало, парень очнулся. Понимаете? Все окружающие стали спрашивать, конечно же, что за капли. А я не знала-то, то ли капли рекламировать, то ли помощь доброчепную оказывать. Ну, кто-то там комментарии стали говорить, но ну, потом женщина объяснила, что это капли Ямского. Понимаете, вот, конечно, в этих ситуациях идет очень быстро распространяется информация, но не радишь этого в, этой, в этих ситуациях трудных дел оказываешь помощь людям. Тут уже главное вопрос жизни и смерти, так сказать. Поэтому. Если есть что-то под руками, в сумочке у кого-то, конечно же, применяйте. Применяйте во всех экстренных ситуациях, когда кому-то нужна какая-то помощь. На этом у меня сегодня все. Давайте перейдем к вашим вопросам. И не забудьте мою просьбу о вопросах для новичков по применению флоревитов либо по механизму действия, как хотите. Все, что непонятно, все спрашивайте. Значит, вопрос такой. 33 года мужчине. Написали бы, я не пойму, Ну пузырь какой? Какой пузырь-то? Желтие. Желчный, наверное, рак желчного пузыря на каком-то странном языке написали. Значит, я понимаю, что это речь идет об онкологии. <как> Ситуация крайне серьезная, потому что есть желтуха, и, вероятно, опухоль где-то что-то передавливает, раз желтеет. Это, конечно, не мочевое, не почки. Догадываюсь я уже по вашей непонятной записи. Значит, программа противоонкологическая у нас такая, 1-21 Третий, пятый с девятнадцатым хорошо, шестой, пятнадцатый и шестнадцатый. И вот таким образом. Но я рассказывала тоже вам случаи, когда вы здесь не пишете, что ему делают что-то или что. В больнице он лежит. То есть если проводит какое-то лечение онкологи, все это в силе остается, конечно же. Наши биоргоны мы дополняем, добавляем как помощники в восстановлении, не просто жизненных сил, а в восстановлении функции ткани. Вот. Конечно, желчный пузырь посложнее, если бы печень легче регенерирует. Ну, объем, конечно, важен этой опухоли. Если перекрывается выход желчи, то... Здесь флуоревитами невозможно помочь, здесь операция нужна. То есть ну, не очень понятно по вашему вопросу, но вот флуоревиты я вам назвала, которые идут при онкологии. Если есть вопросы по онкологии, то вот эту программу вы можете начинать и применять. Так, идем дальше. Женщине 40 лет, низкий гемоглобин, железа мало. С чего начинаем? Значит, виаргона железа у нас нет, но у нас есть... Виаргон из Германии, поэтому вы можете начать 1-й, 34-й, обязательно 5-й Виаргон, можно даже 5-й с 19-м повести, желательно 3-й и 30-й. Вот, а дальше нужно смотреть, потому что наверняка есть какие-то причины, либо есть проблемы с печенью, возможно селезенку, потом еще 31-й виаргон, вы, может быть сразу даже добавьте, потому что раз, хоть вы и пишете за железо, да, но есть еще а, эритроцитов которые тоже отвечают за показатель гемоглобина. И если нарушения там есть, а за них отвечает селезенка, значит можете еще и 31-й сразу добавлять. А дальше уже смотреть надо причины, состояние печени, почек, эндокринной системы и так далее. Просто анемия, паразитоз может быть, но антипаразитарную добавляйте хотя бы через месяц, не сразу. Антипаразитарную через месяц. Можете начать через месяц к первому, тридцать четвертому. И добавите 25 а, допустим к пятому добавите 19 через месяц ну примерно можно и через четыре недели но вот сначала чуть-чуть проведите вот эту программу очистки сначала чуть-чуть только сюда добавляете 31 и 30 можно так дальше вопрос 50 лет женщине только пришла в сад в седьмом году перелом открытый голеностопа в десятом году вывели стому, ну наверное по поводу чего это на кишечнике в июле сделали реконструкцию непроходимость кишечника было и полипы через год при очередном недосмотре положительная проба на гепатит Б и С. И в пятнадцатом летом поставлен диагноз цирроз печени. Так, а возраст еще раз 50. Ну, знаете, цирроз пойдет практически как онкология. То же самое, примерно то же самое. Первый, 21-й. Пятый, девятнадцатый, третий можно и тридцать четвертый, обязательно шестой и пятнадцатый, можно добавлять 30 сразу же и шестнадцатый можно. Но все прям в один день может быть не, не имеет смысла. А чуть-чуть разведите хотя бы там полторы недели, добавив первый, двадцать первый и через там примерно хотя бы неделю. Чуть-чуть она уже начнет в процессах восстановления, добавляете остальное. Печень очень хорошо регенерирует, поэтому очень нужно надеяться, что все получится хорошо. Конечно, потом программу надо будет расширять. Вот месяца-два она на этом будет, а потом чуть-чуть что-то видоизменить. Потом вы попросите у нее прям результаты анализов. Выписку из истории болезни можете попросить и через месяца два вернуться к этому вопросу, потому что вот эти документальные вещи очень важны особенно для медицинских работников, не для меня. Я просто сама собираю для того, чтобы вам помогать на местах общаться с медработниками. Даже 3-4 примера вы говорите с показанием анализов, к вам уже по-другому будет отношение, не лично к вам, но хотя и лично. И к флоревитам главное же, наша задача их продвигать. И не забывайте, что наша задача их продвигать в профилактическом направлении. На сегодняшний день мы больше всего говорим о оказании помощи, о восстановлении при каких-то заболеваниях. А основной наша, основная наша задача – заниматься профилактикой виаргонами и флоревитами. Но до этого нам еще, наверное, как минимум десяток лет придется прожить, чтобы сознание людей поменялось. Так, вопрос. В одном из вебинаров рекомендовали добавить программу очистки Виаргон 9 для дренажа. Это желательно или в большей степени обязательно? Значит, 9, единственное, если нет жалоб никаких, вы можете позже, но обязательно. Потому что легкие у нас, ну, согласитесь, у всех проблемные. Я вам говорю за свои, это 18 лет свернистый газ в дыхании, да? Но ведь все, сейчас очень много людей за рулем, это пары бензина. А у кого нет руля, ну вот у меня, например, я хожу в метро, спускаюсь, так там сколько пыли-то. Поэтому легкие всегда подвергаются каким-то проблемам. Поэтому если жалоб нет, ну там ни астмы бронхиальной, ни бронхив хронических, то вы просто обязательно ну, можете поставить попозже. Ну допустим, там на второй, на третий месяц программа очистки просто продолжит. Вы, может быть, оставите первый, 21, 9 и 5, а 6, 15 и 8 вы уже провели. Ну примерно так. Спасибо вам за вопрос, тоже очень хороший вопрос. А, полип в желчном пузыре растет. Вот смотрите, вы написали совсем, похоже, тот же самый аналь, этот вопрос первый, но совсем по-другому. Там я говорила об онкологии, подумала о желтизне. О а полипе в желчном, это виаргон первый, двадцать первый, третий обязательно, пятый, шестой, пятнадцатый, восьмой для начала, месяца два, а потом добавляете седьмой. Седьмой можно добавить на втором месяце. Начать с одной капли три раза в день. Можете один раз в день начать, хотя бы неделю посмотреть. Не должно быть каких-то вроде так спазмов или там чего-то. Значит, Виаргун седьмой где-то на второй примерно месяц добавляете. Чтобы предотвратить развитие этого полипа и других, важно изменить состав текучей желчи. Но с седьмого сразу не советую начинать, чуть-чуть попозже. Идем дальше. Женщина 70 лет, почечная недостаточность. Одна почка удалена в 197 году. Гидронефроз был. Значит, VR, программа очистки актуальна, и в основе потом пойдет первый, шестой вы оставляете обязательно. 17 важно и 2 важно 30 важно вот просто вы программу очистки изначально шестерку сразу по капле по 2 раз 5 7 в день можно пробовать да и постепенно, вот чуть позже вы добавляете 30 надпочечники ну вот я уже проговорила, и 31 понадобится по восстановлению иммунитета, но в основе будет потом 1 и 6. -й. Возможно, еще и эндокринку придется подкорректировать, хотя бы 12. -й. Но тоже можно через месяц-два к этому вернуться к восстановлению эндокринной системы. Следующий вопрос 58 лет, спондилез грудного отдела позвоночника. Шестой седьмой позвонки. Виаргоны обязательно окажут свое действие. Это вся программа очистки. Дальше, 26. шестой. Он идет по восстановлению функции костной ткани. Виаргон хряща пока отсутствует, но виаргон первый имейте в виду. То есть в основе панделеза пойдет первый, двадцать шестой. Длительно я имею в виду, но обязательно не забудьте восстановить обмен мочевой кислоты. Даже если мочевая кислота в норме, очень советую вам все равно прослушать вебинар по обмену мочевой кислоты и постепенно все-таки провести не только 20-й, но и все остальное. Хотя бы там месяца по два еще важный момент что в вашей ситуации возможно вы это применяете найти хорошего остеопата и э, с его рекомендацией, кроме его работы руками э, обязательно делать правильные упражнения то есть по вашей патологии человек вам даст правильные рекомендации по э, гимнастике потому что э, вот это бесконечное какое-то там и деформация, и движение может быть, нестабильность дисков, это все нужно укреплять, то есть укреплять мышцы и связки. Виаргонов мышц и связок нет, это тоже Виаргон-1, поэтому я говорю, первые, двадцать у вас будут основными. Конечно, вы и двадцатый добавите, вот здесь первый, 21 и двадцать в программе очистки даже можете добавить. Ну Вот таким образом. Но не забудьте про гимнастику и остеопата. Так, дальше вопрос. Какую программу можно порекомендовать? Женщине 65 лет упала перелом плечевой кости со смещением под плечевым суставом. Сейчас только фиксирующая повязка. Других рекомендаций нет. Но если со смещением, то должно быть предложение какой-то операции. Так не может быть. Потому что надо на место ставить косточки. Странно очень. Я даже не понимаю, почему такой рекомендации какой-то серьезной-то нет. Срастется вдруг кость неправильно. То есть ну, там какие-то, может быть, были уже переговоры у человека из Виаргона в 1 26 -й, 5 -й. И поскольку воспалительный процесс там может пойти, то третий хотя бы, как минимум. Местно можно и первые 26-й примочки делать. Следующий вопрос. 69 лет женщина, базолиома около двух лет на носу. После выдавливания угря не кровоточит, была корочка сошла, но предлагают операцию. Нет у меня с собой этой, этой аннотации по веществу, которые прямо прижигают. Если вот эта женщина живет, вдруг вопрос, в Москве, то буквально пусть она в четверг или в субботу позвонит мне сюда в офис на наш общий телефон в 803 кабинете, пожалуйста если она в Москве, потом, тогда я смогу ей рекомендацию определенно дать с местным оздоровлением. Из наших виаргонов местно, это первый, конечно, по коже у нас идет, виаргон первый. Прямо можно в чистом виде его прикладывать на диске ватном, ну, либо разводить и обязательно внутрь пить всю онкологическую противоонкологическую программу. Первый, двадцать первый, третий, пятый, девятнадцатый, шестой, пятнадцатый, шестнадцатый. Это как минимум. А местно можно первый. Следующий вопрос. Нет, я вам не расскажу вопрос по а, методике онколога а, Гайфула Аминдибаевич. Это все в интернете, там смотрите, и там все написано. А, я этого не касаюсь. Следующий вопрос. Какие капли помогут снизить температуру? ребенку два года. Но это буквально первый виаргон и третий. С интервалом минут 5 вы можете капать ну, через 20-25 минут, через 30. По капле ну, немножко водички, и вода важна. То есть вот таким образом. Первый и третий. А температура чего не пишите. Причину определяют. Если нет простудных каких-то вещей, то обязательно нужно посмотреть состояние анализа мочи почки. Ребенок не скажет состояние почек. но ну, может быть и ушка, То есть тоже ребенок в этом возрасте не может сказать, где что болит и так далее. Поэтому по температуре вот таким образом. Дальше. 73 года, а, извините, там по температуре еще можете 28-й добавить, 28-й еще можете добавить. Ну, можно первый с 28-м, я думаю, ребенку, да, а третий отдельно, только часто, и водички побольше. Следующий вопрос, женщина 73 года, повышен креатинин. Почная недостаточность, одна почка. Ну, подобный вариант мы уже сегодня рассматривали, я ничего нового не скажу. Там не написали повышенный креатинин, здесь повышенный креатинин. При почной недостаточности это часто бывает. Шестерку часто по одной-две капли раз семь-восемь можно в день. И первый можно также часто, также первый с 21-м. И пятый вы можете также часто по одной капли развять в день. То есть начните вот по капли раз 5-7 в день, хотя бы неделю, потом посмотрите. Вот программа очистки перед вами. Можете начать первый, 21, 3, 5 и 6. Вот. А через неделю состояние смотрите, добавляете 15. И может быть вот из антипаразитарной, там 25, например, вообще недели через 3. Можно ли, следующий вопрос, в одну акваформулу соединить виаргоны 9, 23, 34 и 25? Значит, можно все, кроме того, что... Не, в принципе, можно. Мы говорим, что вы по одному из каждой группы здесь сделали. Можно можете сделать, ну такая насыщенная формула получится. Если вы какие-то другие виаргоны применяете, то вы можете просто развести чуть-чуть. Допустим, здесь вы оставите 9, 34, 20, 25, а 23 к 15 уведите или к первому. Можно и так, пожалуйста. Но я думаю, что другие биофлоревиты у вас тоже есть применение и Мужчина, 20, то есть однозначно можно. Мужчина 28 лет, диффузный токсический зуб второй степени, средней тяжести, аутоиммунный тиреидит, гормоны в норме, аритмия, тахикардия, принимает меркозолил, эутирокс, от лекарств начала страдать печень. Программа очистки актуальна в этой ситуации в том числе. Виаргон добавляете 12 по капле, раза 4-5 начале. И вместо 3 сразу ставите виаргон тимуса 4. -й. По аритмии виаргон 10. -й. Обязательно 5. Обязательно, ну, все остальное вот из программы очистки обязательно. Замену я вам проговорила. Это в начале, это, допустим, первый-второй месяц. Уже на втором месяце, а возможно там к концу второго месяца, вы добавите 29, дальше вы добавите 25 и так далее. То есть дальше будет расширяться программа, что-то вы закончите, потом через два месяца, через полтора месяца поменять надо будет. То есть надо будет тогда уже написать вопрос, диагноз такой-то принимал кто-то, то-то, -то, сейчас беспокоит, тот -то делает дальше. Это... Вам Конва для следующего вопроса. Я не буду комментировать методику Гайфулы Дебаевича здесь на вебинаре. Это не для нашего вебинара информация. Я ее и не знаю досконально, но я не понимаю, вы второй раз пишете напрасно. Это не для нашего вебинара. На сегодня, по крайней мере, мы не рассматриваем методики и так далее. У молодого человека выпадают волосы. Как помочь? Значит, местно, я думаю, что вы знаете, мы успешно применяем лосьон наш для волос. Местно он идет с виаргоном 34 и 21. Вот. И, конечно же, здесь желательно причину посмотреть, в чем там, эндокринная или система, или состояние печени страдает. Но знаете вы причину или не знаете, вы все равно добавляете первый 21, 25, добавляете пятый, возможно, с 19, 5 с 19 и 3. Это для начала как минимум. Понадобится и 17, потому что сосуды же подходят, и нервы подходят к луковице. Поэтому и двойка понадобится, и 17. но ну, возможно, это вы чуть позже добавите. По восстановлению после инсульта программа очистки актуальна, и плюс добавляем 2.22 и 10.17. 2.22 для восстановления нервной ткани, а 10.17 для восстановления сосудистой системы. Дальше вопрос. Ребенку 3 года, родители считают, что все началось с прививок. Ставят ДЦП. У ребенка отсутствует даже глотательный рефлекс. Но это очень серьезная вещь. И, конечно, здесь первый и второй важны будут. Первый виаргон и второй. Возможно, пятый и третий, потому что прививки, если, если прививки, то там процессы детоксикации, хотя на любом уровне могут быть поломки, трудно предугадать. Но не забывайте, что дети до 12 лет в поле родителей, поэтому здесь нужно комплексно подходить. И буквально вчера я ситуацию такую слышала, что занимаясь человека с ребенком, по-моему, года четыре, восстановительный процесс запущен, у ребенка температура и так далее, а с родителями не позанималась доктор своими техниками остеопата. И в итоге родители недовольны оказываются. А нужно с родителей начинать. Все восстановительные процессы. Если вы услышите меня и проникнетесь этим, то вы очень серьезно сможете ребеночку помочь. Виаргоны я вам назвала. Первый, главное, второй, пятый и, возможно, третий. 2.22 можете сразу не начинать, может быть, потом 22 попозже добавится пока второй так дальше аритмия следующий вопрос артериальное давление гипертония ну артериальное давление гипертония это одно и то же 82 года виаргоны 1 21 10 17 5 я бы и 6 еще добавила В нашем офисе третий раз спрашивают, но ну, надо же, как вот интересно, в нашем офисе я не знаю такого сотрудника. Может я что-то не знаю просто в принципе, я не могу вам ответить на ваш вопрос по онкологу. У нас есть онколог в Санкт-Петербурге, его зовут не так. Ну, насколько мне известно, конечно, могу ошибиться. И телефонов у меня его нет. У нас есть в Санкт-Петербургском офисе онколог. Найдите в контактах их данные, позвоните ему, и вы получите, наверное, ответ на ваш вопрос через нашего сотрудника. Дальше следующий вопрос. Глотательный рефлекс есть, но не может пережевывать пищу. Ну, это не важно. Здесь восстановление пойдет по нервной ткани, все равно. Виаргон номер два. А то, что я перечислила, то и актуально будет по этому ребенку. Если результаты по аутизму у меня нет. Буквально один, о котором я вам все время говорю, но и ребенка я не видела, и дальше они потерялись, то есть начали прием, девочка уже 10 лет была как овощ, вот. что-то там у нее реакция изменилась, и она стала более подвижна после прививки в год. Девочки уже было ну, 10 там с небольшим. На, на начале флоревитов изменения произошли, но дальше результатов нет, и не вижу я, Это, эти люди с Украины приходил сюда, сюда, папа к нам в офис. Контакта не, нет у меня контактов, ничего не могу сказать. Если результаты у других докторов, вы у них поспрашиваете. Так, глам... если следующий вопрос, результаты пагломерула нефрите с высоким гемоглобином полицитемия под вопросом. Но вы знаете, если мы рассуждаем, что флуровиты это вообще оказание персонализированной помощи индивидуально каждому и как ответит организм? В зависимости от его остаточного ресурса при какой-то конкретной патологии, это невозможно предугадать. Я вам однозначно могу сказать, что в данных моих результатах по гламеру ланифриту мне никто еще ничего не сказал и не принес. Вопросов задают много, но я еще раз говорю свою печаль вам, что результаты в обратную сторону не даете. Конечно, это для, лич, лично для меня, как для врача, печально. Мне очень хочется и систематизацию какую-то проводить, и статистику, чтобы вот отвечать на подобные вопросы. Поэтому я вам ничего не могу сказать. Но оказывать помощь просто необходимо и оставить этого человека ни с чем, это ну, несерьезно, это очень мягко сказано. Виаргон 1 соединительной ткани необходим, виаргон шестой необходим, виаргон 22 по вирусам необходим и обязательно шестой и третий, и вообще по всей иммунной системе. Просто обязательно, понимаете? Э, поэтому э, она даже не выключается быстро. Поэтому ну, вот рассуждайте дальше сами. Так, идем дальше. Что при аллергии лучше? Первый, двадцать первый, четвертый, пятый. Это как минимум. Смотря какая аллергия и смотря что дальше. Первый это виаргон соединительной ткани. Ну, как бы я уж не объясняю, поскольку программу очистки мы прошли. Но здесь вы не задаете вопрос более детально, это кожа или это легкие, это что именно. Если это легкий аллергический процесс, то, конечно, нужна девятка и так далее. Конечно же, и шестерка нужна, чтобы восстановить выделительный процесс той интоксикации, которая есть в организме. Пятнадцатый важен. Ну, вот программа очистки, она здесь важна. Единственное только, что вместо виаргона третьего вы возьмете виаргон четвертый. Так, я не знаю, к какому вопросу ответ, вернее, к какому вопросу вопрос 52 года еще вопрос завершаем уже практически да да да женщине 60 лет понижены тромбоциты здесь важно восстановить функцию печени можно селезенкой позаниматься но виаргон аргон 1 21 5 я думаю 34 сразу возьмите и 31 30 вот. а 6-15 можете чуть позже добавить. Основное, конечно, печень, но, но только печени будет недостаточно. Виаргона я имею в виду. Как понять, что очистка и антипаразитарные процессы прошли, можно добавлять хлоревиты по проблемам? По состоянию вашему, либо по анализам. Уже такой вопрос мне задавали в прошлый вебинар или позапрошлый. Вот вы начали принимать Виаргоны, вы как-то себя чувствуете. Мы сейчас говорим о каких-то из ваших сбойных ситуациях, либо анализы есть какие-то измененные. И когда вы достигли позитивного результата, значит, вы дальше продолжаете. Если вы начали на фоне при отсутствии жалоб, значит, месяца два вы проводите очистку и месяца три антипаразитарную то есть мы уже тогда просто на сроки ориентируемся а флоревиты по проблемам вы можете добавлять я часто вам говорю что уже либо к концу первого месяца либо на втором месяце вы спокойно уже можете добавлять если вы чувствуете себя ну, более-менее стабильно ни давление не скачет, ни температура не выскочила и так далее. Примерно так. Кожное, следующий вопрос. Кожное высыпание на руке. Мелкие красные крапинки, бугристые, чешутся. Как избавиться? значит виаргон 1 21 3 5 будут актуальны и вся программа очистки но очень рекомендую все-таки обратиться к дерматологу чтобы установить причину что это такое потому что я могу предполагать что это обмен печени вот и желчного пузыря то есть со временем 7 добавить через месяц хотя бы да а может здесь только чисто кожная проблема ну, печень-то в любом случае нужно восстанавливать. Печень, обмен печени и почек. Потому что все кожные проблемы, я говорила уже не раз, когда у нас нарушены выделительные процессы токсинов со стороны кишечника, мочевыделительной системы и легких, кстати. Тогда сигналит кожа. Но в вашей ситуации возможно нарушение со стороны функции печени. Насчет флорадара и подъема железа, вот больше я уповаю на виаргон 34 но флорадар даст свою позитивную ситуацию, потому что будут запускаться и ферментные процессы, усвоя, и усвояемость и обмен железа просто поменяется Но здесь важнее, я так думаю, 1 пятый 5 и 31 все-таки виаргоны. Так, в телефон я наизусть не знаю. Сейчас скажу вам. Офиса 803-го. Сейчас, секундочку. 8 968 520 41 48. Я думаю, что он есть на сайте, этот телефон. Потому что по этому телефону вы заказываете пропуск для того, чтобы пройти к нам в офис 803. И он должен быть на сайте. 800, еще раз 8 968 520 41 48. Так, и завершающий вопрос. Девочка подрабатывает в реанимации. Учится в медучилище, сып на руках и ногах. Может быть, у нее даже реакция на какие-то препараты, если она работает в медучреждении. Тут трудно же сразу сказать. Но, тем не менее, Виаргон 1, 21, 4. Вопросы больше не печатаем, милые мои. 1, 21, 4 и лучше еще и 5 добавить. Это как минимум. С этого можете начать. Я рада была вас всех слышать. Хорошо, что мы прошлись по всем вопросам. Спасибо вам огромное за участие. В следующие вебинары также пишите ваши результаты, которые будут ободрять наших новичков. Удачи вам, здоровья крепкого, хорошего настроения и благ. Всего доброго. До свидания.